Приветствую вас в своей пиратской хижине! Привет! Я вас поздравляю! Вы нашли этот артефакт! В нем находится карта сокровищ! Но! Чтобы его открыть, вам нужно пройти множество испытаний! Ведь артефакт заколдован духами этого острова! Итак, вы готовы помочь да. мне? Да! Отлично, тогда первое, что вам нужно сделать, это найти 12 механизмов от артефакта с изображениями животного. Держи следующую. О, я придумала. Молодец. Ура! Все животные собраны. Это символы каждого года. Вот так. Да. Давай, ура! Yeah. Отлично! Мы добыли ключ. Как здорово! Молодцы, здорово. Следующая головоломка. Лабиринт. Нужно, чтобы этот шарик оказался вот в этой лузе. Приступим. Ага, на давайте. На меня. Ага, ладно, да. чтобы он вылетел. Алиса, на тебя, на тебя. Крути. Давай, Алиса, помогаем. сейчас будет интересно. Отлично. Еще. у нас есть. Открывай карту, Алиса. Посмотрим. Ого, какая красивая. Держу, открывай, открывай, открывай. Ого! Ого! Ура! И да, что же друзья, вам делать с этой картой? Вам нужно отправиться к безумцу, который живет прямо в пещере. Он вам все и расскажет. А он где страшный? Он очень любит детей, хоть и безумный. Привет! Привет. Ну, Привет! Неужели ко мне кто-то пришел в гости? Да. А вы кто? Я Алиса, это моя команда, ты кто? Да, ты кто? А я житель этого заброшенного острова. Много-много лет назад пираты оставили меня здесь, просто забыли. Вы нашли волшебную карту? Да. Вот и без этой карты мы не смогли найти сокровища на этом острове. И поэтому пираты покинули его и забыли меня здесь. А мы сегодня найдем? Да, мы найдем. Да. Но вы не сможете найти сокровища без, без, без моего волшебного компаса. Эту карту нельзя разгадать найти сокровища без компаса. А как нам его получить? Да. Ну не знаю. А? Я смогу вам его дать, если вы... Обыграйте меня в мою игру, которую я придумал здесь, живя на этом острове много-много лет. Обыграем, Алиса? Да! Да! Ну попробуйте, ну попробуйте. Смотрите, что же мы будем делать с вами. Мы с тобой, Алиса, будем по очереди ставить сюда вот эти вот элементы. И у кого первого упадет вот этот элемент, тот проиграл. Ну что, начнем, друзья? Поехали! поехали! Молодец, Лиза! А -а -а -а! Молодец, Лиза! А -а -а! Мы вам играли! Так ты смогла выграть меня в мою же игру? А вот так а. вот! Без вещала! Злодеев. Компас! Я помню! Помню, где же мой компас! Он <связь> потерял компас! Собираю компас <связь> у меня! <тебя. связь> так, друзья, ну благодаря этому компасу вы сможете найти сокровища. И... Ой! <связь> Давно он как залежался у меня в, в кармане. Ну что, раз я обещал, держи, Алиса, тебе этот Ура! Ура! Команда, компас. Команда, Компус у нас! Ура! Ура! Благодаря компасу и карте вы, наконец, добрались до сокровищницы. Осталось самое малое. Вам нужно найти ключ от этого сундука. Он находится в одной из этих чаш. Увы, еще одна чаша пуста. Осталось две. И последний шанс. Первая! Уверена, нужно найти ключ. Вам повезло, потому что в этой чаше находится страшное существо. <свес> <свес> <свес> Какой миленький.